Всем привет с вами Амир Исламов, в этом уроке я хочу рассказать про анимированные макапы, что такое обычные макапы я думаю вы все уже знаете, выглядят они примерно вот так вот и нужны как правило чтобы презентовать вашу работу для заказчика в более реальных условиях в данном случае мобильный телефон, ну либо похвастаться очередным концептом на Behance перед другими дизайнерами. С обычными макапами понятно, у меня есть даже видео как ими пользоваться, есть более Интересная версия макапов. Это анимированные макапы. И смотрятся они наиболее эффектно. Вот вы видите сейчас один из примеров анимированного макапа. На самом деле пользоваться ими так же просто. Просто есть пару небольших нюансов, о которых сегодня я расскажу. Шаг первый. Вам нужно скачать любой анимированный макап, который вам понравился. Ссылками я поделюсь в описании. Одной из них является профиль на Behance. Руслана Латыпова У него есть парочка очень классных макапов Которые вы можете использовать В своих проектов ну, По крайней мере они бесплатные И ссылку я приложу Вот вы скачали макап Далее открываете его в Photoshop. Они имеют формат PSD И на первый взгляд Ничего не изменилось Вот обычный макап Есть экран, куда вы можете ставить свою картинку В виде смарт-объекта как сделать, чтобы появилась анимация? Для этого нужно перейти в окно и включить шкалу времени. Вот. Теперь уже стало что-то более интересное. У нас появилась шкала времени, на которой отображается весь наш цикл анимации. Если покрутить данный ползунок, мы видим, что макап начинает анимировать. Что делаем дальше? Ну, У нас есть сайтизм файл, смарт объект. Мы щелкаем дважды на него и вставляем сюда нашу картинку, которая нам нужна либо наша работа, которую мы хотим презентовать. Хотя возьмем какую-нибудь любую картинку, которая у меня есть на компьютере, перетачу сюда. Соответственно, в вашем случае это будет уже дизайн макета. К примеру, вы хотите презентовать мобильную версию сайта и сделать ее более живой. Вот, мы вставили нашу картинку, закрываем данную вкладку и сохраняем ее. Вот, мы видим теперь, Наш мотоциклист вставился в наше изображение Нажимаем на пробел И макап начинает Шевелиться и двигаться Круто Более того, вы можете изменить Фоновую картинку у данного макапа Создаем новый Слой И просто закрасим ее в белый цвет Ну, либо в черный Нет, В белый да, здесь есть небольшая тонкость, когда вы создаете новый слой Он создается у вас, соответственно, на том месте, где стоит ползунок времени И начинается с этого промежутка времени Что нужно сделать? Нужно вот здесь вот перетащить его влево Это обычная таймлайн, он похож на тот, что есть в After Effects Просто чуть более упрощенный Ну естественно, здесь ползунок нужно немного сжать Слой с градиентом можно легко удалить Вот, теперь мы поставили наш макап на белый фон. В первый раз происходит с небольшой задержкой анимация, так как происходит рендеринг. А в последующие разы анимация производится уже в обычном режиме. Круто, круто. И далее вы можете соответственно либо экспортировать данную анимацию как видео, экспорт видео. И сохраняете на компьютер, выбираете любой файл, любую папку, вернее. И нажимаете ⁇ Рендеринг ⁇ И второй вариант вы можете сохранить, соответственно, как анимацию GIF. Нажимаем ⁇ Экспортировать ⁇,⁇ Сохранить для веб старая версия. Выбираете здесь GIF. Ну и, соответственно, сохраняете. Происходит небольшая задержка. Ну и здесь, соответственно, вы выставляете параметры Воспроизводить анимацию однократно, либо зацикливать. Но я советую делать зацикливать. Сохраняйте на компьютер и готово. Давайте мы пока отменим. Соответственно, следующим шагом будет у вас загрузка данного видео, либо анимации на Behance. Подробное видео о том, как это сделать и через какой сервис делаю это я, у меня есть ссылка, на, вернее видео на канале. Ссылку я напишу в описании к этому видео. А на сегодня все, надеюсь видео было для вас полезно, спасибо за ваши лайки и комментарии под видео и не забываем подписаться на канал и блог ВКонтакте, все ссылки я оставлю в описании. Всем пока, спасибо за внимание.